Приготовим яблочное печенье. Для этого возьмем 50 грамм сливочного масла и 30 грамм меда. Масло и мед нагреть до растворения, немного охладить. Три яйца сбить до пышности. Постепенно в яйца добавляем мед с маслом и хорошо перемешиваем. Печенье получается не очень сладким со вкусом меда. Поэтому, кто хочет сладкие печенья, добавьте 2-3 столовые ложки сахара. После этого добавить 200 грамм просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Тесто получается вязкое. Далее берем 2 яблока, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Также по желанию можно добавить корицу и хорошо перемешиваем. Пергаментную бумагу смазываем подсолнечным маслом и выкладываем с помощью ложки наше тесто. Убираем предварительно разогретую духовку и печем при 180 градусах 20-30 минут. По желанию посыпаем наше печенье сахарной пудры и подаем к столу. Приятного аппетита!